Всем привет! С вами, как всегда, Маша. В этом видео мы поговорим о среднем возрасте игроков Star Stable. Начнем же! Для начала разговора нам нужно знать сам этот средний возраст. Не волнуйтесь, я уже узнала об этом, попросив вас поучаствовать в голосовании в сообществе моего канала. Сейчас вы видите его на своих экранах. Итак, средний возраст игроков Star Stable от 12 до 14 лет. Вы сейчас можете подумать или еще и сказать, Маша, но это же далеко не все игроки, а твои подписчики. Но, во-первых, мои подписчики просили голосовать тех, кто даже не знает о моем канале и не смотрит его. А во-вторых, 358 человек для вас мало? Вы думаете, в Star Stable настолько огромная аудитория? Тем более, сейчас речь идет больше о России, потому что голосовали русские. Я ничего не обещаю, но скорее всего в других странах ситуация точно такая же, как и у нас. Если для вас это мало голосов, и вы думаете, что средний возраст игроков другой, то напишите свою точку зрения в комментариях. Я уважаю чужое мнение. Продолжим. Замечу, что не маленький процент составили возраста от 15 до 17 лет. Короче... Другими словами, в Star Stable больше играют несовершеннолетние подростки. Что нам это дало? Ответ. Примерное предположение, кто сидит по ту сторону экрана, когда вы видите незнакомого игрока, и не всегда безграмотно письмо говорит о возрасте. Живем в России, где немалая часть граждан не может выучить свой же язык хотя бы на 80%. Скажу о себе. Хоть я и играю в эту детскую игру про лошадей, но я уже совершеннолетняя. А зачем? На момент выпуска видео, которое вы сейчас смотрите, мне 18 лет. Я очень хочу найти больше сверстников в этой игре. Спасибо моему клубу, куда мои ровесники бывают вступают. Я считаю, что в этой игре нет деления на возраста. Все мы живем здесь с схожим интересом лошадьми. Не хочу сильно затягивать это видео и задерживать вас, поэтому на этом все. Пишите все, что вы думаете по поводу темы данного видео. А если оно вам понравилась, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Люблю вас, желаю вам всем отличного настроения и пока-пока.